Баку по 200 Джим, uh -huh. я У нас пока что все нормально. <свы> вот этому профессионалы по Пайрусам, Бакуган бой, Бакуган на поле, блин, блин, блин, это слишком уж шаталкивающая штучка. И а -а -а -а -а. как будто имплантянин. Ладно, мы проиграли, возможно у него будет просто 0. М -м да, это один процент. А, -а, -а в вот чем дело? После третьего раунда. Можно получить 100 очков, 510, это очень много, 510. Ворот, карт ворот открыть. Показывает ли G-SILLE, 100, 100. Наша карта ворот способна улучшить на 100G еще. 130. Ну это для тебя не важно. Так, так, так, 0. 0, 0, есть, мы победили, отлично. Покажите победу нашу, так, так, вы получили, оп, это значит, поинты. Пятый левел, О. Вентусы, ну окей, но только мы Пайрусы. Ох ты, что это такое? Пайрукион, какой-то. Плюс 20% в силе. А где мне её взять? Классно, открыта ново схватка. А-а-ю. Ну давай, Ю-ю. Сможем тебя победить. Ну, как-то вот так вот. <клёх> ну давай схватку. Так, смотрим. Вентус. Ну, тут по, по уровню, да, каждый уровень, каждый Бакуган. Вот 300 g силы, Даркус, Хаукор, Пайрус, Синдос. Не, ну они, конечно, красивые. Аквас. Милус. Ясненько, вся. Четвертый ух ты G. Ага, значит 600 g Это прям по сериям. Я помню, что тут максимум было 400 джин и последний Бакуган Хаус Нелюс. Потом будет 600 джин. А потом живут по Я прям все сезоны. Первый, второй, третий. Я уже не засматриваю третий сезон. А вот четвертый такой новый джин. Потом посмотрю, если вы хотите со мной смотреть, то посмотрим, как получится записать вам стрим об этом. Давайте на кусочки. Тут значит нельзя-то у нас ракет какая-то. Что-то тут не так. Здесь. Я, на он кидает. Ну что ж, давай-ка. Макса Тавр, вперёд. Багуган, в бой. Бакугаан, на поле. Уронь все джессилы И карта в рот открыть. Так-так-так, ну, то так, так, так. Ага, Бакугаан не сработал. У нас уже плюсик, 245 джессилы. Ну что ж, получай. А-а-ю, 630. Ммм, половина. Драгу, давай. Окей. Дм, Багуган в бой. Драгу, на поле. Блин, это самая касса. Нас... Блин, куда я тянулся? Блин, не надо. Прошли, не надо. Блин, минус карта, да, это она. Я сам не ожидал. Ладно, драгон, ты сегодня устал. Как-то маловато. а он сильный соперник. Чем я думал. ладно, ладно. А, ты его карта была, вот наша карта. Берешь, бакуван бой. на поле. Ну, как-то так. Ладно, давай минусы Ага, ладно. у тебя драгоноид. Так что... Это кто такой ещё? Тихо, тихо, 220, Блин, блин, ладно, что не ставимся. Максатавар, бой. Бакуван, бой. Ай, на поле. Бонус команды. Ну, там, после этой игры, каждый игры дает бонус. Да, он выровнял. Блин. Хорошо, я тебя запомню. а а Уровень. Где же стой? Уровень. Ладно, подождем. Блин, не поверю. Как так может обогонять нас? Драгу, проясните, почему ты ошибку сделал? Извини, Дэн. Так, смотрите-ка. Вы баку Бакугир. Что это такое баку а, -а, а найдите части Бакугира для Бакуган в списке. Нажимаем. О-хо-хо, в шок тут надписи. Пайрукен. Драгоно найду. Ну, что ж, псили. Выбирайте и нажмите кнопку Выбрать, чтобы вы снарядить ее. Им баклон не получите. Пей, мужик, в бой будет чуть этих вот Вау. Дайте своим баклонам, дай мужикам, вот баклон другом. Правда. Получим сейчас сразу путь вашего баклона. Ну, так, быть в этом баклоне не означает, что я противником. Класс. Нажимаем. Ну что ж, драго, ты стал сильнее. Подхожу к своей подказке. Ну что ж, давай с ним сразимся. Давай, матч, реванш. А, уй, это вызвано бой. Хм, давай посмотрим, что ты с вашим пьяным. Или матч ритм. Полиграй, открыть Ну что ж, давай там. Так, куда мне, куда мне кинуть Вот сюда. Куда-то уродно поле? плохая куда уродно должна быть вот здесь. Бакуганы в бой. Макса Тавар в бой. Так, Бакуган на поле. Что там делаешь, а? Окупает? Или что такое? Такое замените. А, это мое точно. И 80% это у нас дополнение какое-то. Ну что ж, получай. Ух ты, неплохо, неплохо. Макс Риск. Давай, Бакуган в бой. Драгу на поле. Хырять. Драгу по 2 тысячи тысячи. Блин, ну как ты можешь? -мо. Ты у нас Бакуган в баку бой. Бакуган на поле. Ха, ты не открылся, ты закрылся там. Ну что ж, ты и чувака. Ну что ж, давай там. Так, все нормально, стоп для силы не с Ха, это мало. Ой-ой-ой. Так, скоро будет уже третий раунд. Да, да это раунд вроде Когда ты типа, бабуган на поле будет, тогда могут они давать нам силу. Она И нам усилий реально мышление. Ну что, ж, как мы получаем? Получается. Она поможет мне. Вот, серия 2, то есть письма. Когда будет серебря, тогда у нас будет реальный бонус. Нужно очень мало клас, чтобы этот чувак не умер у нас. Так, он тоже каникул может? Ну что ж, получил. Так ты хорош, хорош. Бабуган Драго. Покажи себя. Окей, Дэн, победит. Не, побеги... не подбеди себя. Бабуган. Ой, Драго, Куда. А! А, да, да, да. -да Что-то он странный то Ну что ж, команда битва. Так, так, так, так, нажмаем, нажимаем. Он может 500 сделать. Да, маловато. Так, пока что так, так, Потом баку это такое. Хам, а такой. Вот это мощно. Это реально мощно. Два, две силы. Ищу. Опата. Куринь сестой, но баку Нет, седьмой, я помню. Открыта новая схватка. Массатом. Ой, это, кстати, чувак. Я помню его. Давайте посмотрим. э следующий схватка нажимаем. Вроде бы. Нет, ход схватки нажимаем. Так, так он он. Так-так, может кого-то взять сами? Ну, у нас уже нету. Драгущий забрал. Будем пауэрсом для приличия. Угу. Вам тут не сила, вам тут ловкости и скорость, так думаю. Ну что ж, Масаду, привет. О, привет, Дэн. Хуже, ну давай, давай. 160 джессил, это нереально мощно. Так, я могу сюда кинуть по прямой. Враг ему. Что, Халкор? 300 силы? Как так? Активация Бакугира, Чтобы вы... высвободить мощь, выберя много Баку-Гана-Гира, баку, -гира, баку должен раскрыться на... На фитическом баку -гире. Ясно, ясно, я уже понял, так извините. Если Бакуган активирует свой Бакуган гир то он будет действовать до боя. Действовать, это, конечно, мощно. Ну что ж, Бакуган бой. Бакуган, на поле. Вот ось силу, друзья. Карта ворот открыть нам... Карта ворот способна открыть силы. А, у тебя Бакуган не раскрылся. Ну, в случае... Это было 302, а у нас и, получается, было 26, и он на 100. Из путей, когда было 100, я бы выиграл, если карта ворот... Был ну что ж, драгон, Нам сказали, что нужно сюда идти. Окей. Ой, ой, ой, ой, Если тут прям так будет такая сложная битва, то я хочу схитрить. Вот так на Так, ну что ж, вперед, значит, волны ветра. Кстати, у нас есть теперь эм, дополнительная жизнь. жизни. Ага. Это очень сильно поможет. Так, так, так, так, так. И будем смотреть, сколько у всех жизни Мансона. С нуля и тогда с самой вершины. Поехали. Вот, значит, мансона И тут по кругу должно быть сколько там G силы. 3. 4 смотри сколько будет ему 5 6 7 7 же силы если удар наносит то он умирает в принципе логично кто -то смотрит ролик да, сколько там? до сука там на двухминутно ролики то они теперь знают как играть или же контент смотрят в принципе интересный так 5 6 7 подождите 8 7 по 7 а вот это она то нужно понимать, побольше быть как никой никак может кого-то убрать кстати так 4 5 6 7 8 не говорю что будет ногам 9 10 11 блин не помещается ему предстоит 12 боевых соков скрыть не важно сколько она скорее всего будет так, наверное, тебе будет поменьше. Угу. Так, мы потом присоединимся. Так, ну что ж, начинаем. И первый удар наносит. Веркер. Так, ну тоже и Как-то вот так они делаются. Круто. Говор... У меня 4 же блин, все-все-все ветра на двоих сразу же Ам, где Тут видим, что нереально сильный человек, да? <смех> Прикиньте Это запускает, вот, блин, мансуна в бой Ам, как пустал твой а, Это что-то еще такое, скорее, как-то его назовут Это мой второй запасный мансуну но нужно еще одну капсулу давайте будет запасная здесь Это будет два мансуна Дополнительный. А он сильный, между прочим Это вам будет видно Вот, блин, получит класс Забирай сразу две, сердечко очень мощно Потом если еще на удар разыграю Ну себе Два 2 на 2 сразу же по удару как это происходит в банк э, ветром там закидывает и начну спину сразу же а а один же происходит. Э, ветер стеки собрал, сразу так на честно а, бам, сразу минус один. Такой себе удар, да? Так, вот, кстати, очень напряженный Тут сразу же объединяется, сразу же хотят уничтожить белого клыка. Тут не хочет 20 силы, как это происходит. Тут 20 силы сразу носит максимальный вопрос. Мило конечно наносит, минус 10 силы, руки на носим, типа того. Это уже такой сразу же да, один, и это по сути Сразу же минус, имеем позицию. Да, бам. И тут так кто-то смотрит. Опа, она тут какой-то бой. Монсел на сбой. Прям за ним проходит. Чейз хотят, блям. Или как там, стеколка. Блям. бой. Так-так-так-так-так. Вот это сила, блин, О, Как-то такое себе. Это фронт сопротивления. Теперь наносим удар. Блям. Сразу же вырубаем. Очень жестко, кстати. Так, тут запасной. Теперь он чейз наносит удар. Блям. Забирает один, и он второй. Паук забирает двоих сразу же, что происходит непонятным образом. Потом паука обрубает уже. Так, фронт сопротивления чейз, но чейз должен что-то еще Блин, а жаль, что не запустил сразу, да? Давайте покажу, что это будет, значит. Мэн Бой. подожди, неправильно. Ну, как-то так вот было. Покажу потом в следующей серии пока что. И бой продолжается. Я думаю, кто-то выиграет. Удар вытряной. Сразу же выматывает. Мультфильм, кстати, интереснее, да? на удар. Сразу же бам-бам-бам. Четыре удара. Происходит один мгновение. И сразу же вырубает. Человек если побеждает. Как думаете, кто победил бы на вашем мнении? Пишите комментарии. Оставляйте комментарии. Читайте комментарии. И удар там. Пишут. Очень мудрые люди. Такое было, да? Бэм, выиграл. Чейз Сунул. Может не что ну а подумать? Это как-то не так вот. Из-за этого что-то тут кубиков, рубиков потеряли. Тактика слаживания. Нужно сработать. Так. Тогда смотрите. У нас есть Монсуну. Возможно, что-то вы тут напишите если то найдете да и скрин скиньте только нарисуйте только вот например этого ну например этого как-то не очень ну в общем то есть идея пишите хм. а я наверное подумал бы на чем-то мансу что ну, еще добавить из этой коллекции части да я заметил отлично и отличие Второе. ну ладно все удачи пока